Привет всем народ uh, мы на очередном пробеге по playstation Plus играм выданным в апреле и это последняя игра которая дана на playstation 4 lovers in a dangerous space time игрок один нажмите x мы нажимаем x дюшка мил нет дюшка new, душка М, извиняюсь мю new, и Ро. И закрытые. А, знаете, мне больше всего нравится нью. А, да, я буду играть в одиночный режим с и и... А, ой, с кошечкой хочу, да. Да. Вообще эта игра как минимум на двоих, как я понимаю, но... Да. Я буду играть один. Это будет пробег, не прохождение. Игра до 2017 года. Давным-давно, в далеком-далеком будущем, ужасно умные ученые создали устройство, способное обуздать самую удивительную энергию во Вселенной, энергию любви. Используя мощность реактора теплоты, исследователи отправились к звездам, стремясь объединить все народы галактики. Реактор охраняла команды храбрых и любящих космонавтов, Lovers. Их звали. Но случилось ужасное. Что-то, что-то ужасное, действительно. Ух ты. Из-за ошибки в матрице XOXO в нашу реальность просочилась темная сила антилюбви. То есть ненависти, скорее всего. Ну да ладно. Ага. И она расколола, да? А взрывов в пространстве времени образовались дыра, и реактор теплоты разделился на две части. Не совсем понимаю, что происходит пока что. Теперь, когда по всей галактике распространится антилюбовь, нашему пространственно-временному континууму грозит чрезвычайно неприятная судьба. Зачем нам у этого кролика именно показывают? А? Почему именно его? Ну ладно. Ух ты, видимо, сейчас будет геймплей, да? Эм... Что происходит? Эм... О нет, система оказывает Одна за другой. Главный флот ушел. Головной корабль. Возможно, в нем еще осталась энергия. Угу. Посылает сигналы. Головной корабль отрезан от нас и находится в западном желудочке. Но если нам удастся подать сигнал ему, мне кажется, не удастся. Или подать. Да. Внимание, внимание, Штаб квартира Лаверс атакована. Mm -hmm. Прием, как слышно, говорит доктор Прыкской. в штаб-квартире вторжения. Уводите корабль. Эм, сюда? Нет, это пушка? Нет. Эм. Во, во, во, во. Вот это? Е? А, во. Все ясно? Вот что нам надо? Ага. Так. Ох, я за парич играть в это. Ха. Да. Игрушечка-то точно не для одного. А управлять? Хорошие новости. Ваш верный питомец прибыл на службу и зашел в телепорт. Готовьтесь принимать. Готов. О. Приветствую, питомец. Ой, кисанька. Ваш пустынстый друг только проснулся, поэтому немного не в форме. Пусть потренируйся, прикажите ему пострелять по мишеням. Ладно, давай. Постреляем по мишеням, котик. А как это делать? Эм, типа... Ага, треугольник и... Вот это. А. Давай. Ой, по-моему, с ИИ будет проще, чем с человеком. Мне так кажется. Отлично, чтобы спастись, вам, не... вам с питомцам необходимо работать сообща. Ладно, будем работать сообща. О нет, сканеры засекли противников, они приближаются. Мне кажется, что надо вот сюда. Этот корабль еще не готов к полету. Вам с питомцам нужно сначала активировать щиты и открыть гандолу двигателя. Ладно, а где это? Где и как? Ага. А, все. Все. Так. Ой, блин. А, туплю, туплю, туплю. или really туплю. Надо же и убивать идти еще помимо защиты ай -яй -яй, ай ай да мне кажется я один это не очень-то и умею делать так так так давай попадать еще надо же ну и по логике вещей нет эм, киса киса моя киса и сюда не попадаю да. так упс давай давай Оу. вот это будет дико сложно вот если бы я играл то да Космозаки могли бы сбежать через него если бы не запертые двери в камерах двери да угу. если бы не запертые в камерах просто так вот так Поехали дальше. Знаешь, что котик? Вот сюда иди. Да, вот. Ой, наоборот. Так. Давай. Котик. Сюда иди. Давай, расстреливай. Забираем на борт. Да. Ой, зайка, смотри. Открывает, смотри. Вода ее открыл. Нам нужно спасти пятерых заек, получается. Ой, упс. А у нас хпшка где? Чтоб я уже сразу знал. Куда смотреть, если мы будем лажать. А мы будем лажать с котиком. Да, котик? Блин, вот уже лажаем. Котик. Котик. Ты бы. М да, ладно. Он мне ничем не поможет. Это мои кривые руки только могут чем-то помочь сейчас. Прототип пушки ямато Она еще не одобрена к применению в полевых условиях, но. <с Concept> а, вот она. Ну-ка. Ух ты! Прикольная вещь. Жалко, она не автостреляющая. Вот в чем проблема. Пушка я мощна, но нужно, верно, рассчитать момент выстрела. А, хорошо рассчитаем момент выстрела. Ладно. О, о-о-о, смотри, смотри. Не, хорошо, что я котика туда поставил. Смотрите, портал эвакуации. Правда, чтобы его открыть, понадобится больше космозаек. Ладно. Космозаик. Будем космозаик искать. На. Открыли. Поехали. Дальше. Воу, воу, воу, воу, воу. Давай, котик, быстрей. А, котик. Не, ну мне конечно тоже надо двигаться, все дела, переходить, пушки. Но я же этого не буду делать. Вы же понимаете, я здесь только за управление. Мне кажется, он не, не сможет это сделать в одиночку, поэтому. Да, открыли. Так, ого, это навигационная рука, она нужна, чтобы, она для нужной навигации. Кстати, вы знали, что ваш питомец обожает карты? Да ты что? Ага. Прикольно, прикольно. Но карта мне не, на... не нужна, нет, спасибо, нет. Мы будем щитом сейчас использовать будем Потому что если щитом я буду сейчас пользоваться То я меньше хп потеряю Да-мое именно вниз же надо было а сейчас еще Ай-яй-яй Вон она хпшка все-таки да Так А что это значит? Котик что это значит? это значит я не понимаю котик ну-ка подсказывай. а котик что это значит ну блин игра ага. давай и ладно шучу нет Ого. Ладно, поехали. Так, отбивай. Ты отбивай, я буду пить его. Пока я бью, ты должен отбивать. Давай, давай, давай, давай, давай. А, бомбы, бомбы, бомбы. Так, так. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, есть, мы разрушили. Так, что это у нас? Сколько космозаик? Уже три космозаики да? Эм, так, теперь нам сюда надо. Поехали. О! И секретка какая-то открылась. Ава! -хм, координаты. Теперь можно отметить на карте место место расположения, да. Я хотел сказать космозаик. Давай найдем космозаик. Спасибо, Кэп, конечно. Я так и думал, что нам вниз. Вот, вот не на капли Как бы я не сомневался, что нам туда. Но как хотите. А, задел. Я понял, в чем моя ошибка. Я путаюсь в сторонах. Вот я не понимаю. Куда сторона, получается, движется? Ах, да. Потому что она вот эта вот круговая, и как-то инверсия начинает после какого-то момента быть. Система безопасности бархлит. Не забывайте, щиты защищают корабль от снарядов. А. Выше, подними. Ой-ой! Котик, котик! А как я я боюсь, что что он это сейчас протупит? Вот серьезно, дико боюсь за это. Эх, задел. Упс! Упс! Так. Эй, эй, эй, эй, на низ. Так, ну пока мы справляемся. Ах. Да, пока мы справляемся. Так, поехали. Ой, сразу двое. Фух придется париться ого сколько их получается здесь пятеро вот так вот они нам открывают портал Ай, блин, алло алло да Так, ой-ой, э, ой-ой, задел все-таки. Так, пока он нас защищает, мы будем отбиваться. Так, давай, давай, давай, давай, давай, давай, отбиваем, отбиваем, отбиваем. Все, так, все, так. Едем, едем, едем, едем. Ага. Ой, смотрите-ка. Жизнь. Нам прибавили жизнь. Ай, забыл, надо же открыть еще. Опа! Через стену. Ах ты ж, падаль. Котик. А, не получится уё ну ладно так тоже пойдет <св> так все и этих уничтожили поплыли отсюда через пространственную брешь блин заново придется проходить Эй, ты вообще следишь? Мне кажется, он нифига не следит за тем, что происходит. Потому что нас сейчас только что били, и он такой типа, а чё, я, я, я, я, ничего. Я нас от лазеров только защищал, вот это. А блин, я идиот, не надо было это проходить заново. Да, затупил. Да, надо было просто вверх подниматься, вот дурак. Котик, расстреляй их иди. Давай, ты быстрее меня в этом деле. Давай, <служ�> давай, давай, давай, давай. Поехали, все. Уматываемся отсюда. Котик, по-моему, нифига не справляется. Я, конечно, должен помогать, да, все. Нет, не должен. А, -а, -а, -а, -а, -а я пока дойду? Вот, блин, мне проще, по-моему, это. этот фронт защитим а да вот я же говорю управление котику недоступно только я могу управлять кораблем поэтому придется управлять да поехали так вот нам сюда вот зачем карта да Эх. ладно все надо просто чаще смотреть на карту будет ай-ай-ай фух там был щит щит аули щит вот это да мы прошли кажись первый уровень достижение получили расскажите мне о любви получилось слава богу вселенная остановится, нестабильной материя пространства времени сдвигается Наша единственная надежда найти 4 части реактора теплоты. Мне кажется, одна из них попала в большой. А, в сектор большой медведицы. Проверьте. Хорошо, проверим. А, и, собственно, здесь и начинается компания У нас здесь большая медведица. Неизвестная. Неизвестная. И еще одна неизвестная. Пам-пам-пам. Четыре -пам -пам. компании по. Давайте посмотрим, сколько уровней. А, да здесь тут не показано сколько уровень но ладно как я говорю это просто пробег я не буду ее больше проходить если только вы попросите потому что в принципе игра интересная но тогда мне надо найти с кем Ну я кажется знаю с кем можно это поиграть но тогда прохождение будет вообще не часто выходить ладно ставьте лайки подписывайтесь на канал и отписывайтесь в комментариях хотите вы пройти эту игру со мной вместе или нет Посмотреть на нее еще, хотите или нет. Потому что, в принципе, можно провести стрим по этой игре. Решайте сами, что вы хотите. Не забывайте смотреть и другие ролики тоже. И также не забывайте про систему доната. Да, она у меня существует. Вы будете помогать мне. Я буду больше игр покупать и проходить их. Всем спасибо еще раз за просмотр. Всем пока.